Что может вам помешать и почему у вас может не получиться перед вами всегда есть выбор как вот на этой картинке принять красную таблетку или принять синюю таблетку и этот выбор нужно вам сделать прямо сейчас. Если вы принимаете красную таблетку, значит вы принимаете концепцию победителя. И ставите твердую задачу, принимаете решение играть до тех пор, пока вы не выиграете. Либо вы принимаете синюю таблетку, начинаете сомневаться, что-то делаете, и в конце концов ваши труды не будут обречены на успех. И всегда будут разные мнения наш мир в целом он полярный всегда будут и положительные и отрицательные мнения и вокруг вас будут находиться люди которые принимают и красную таблетку или уже приняли и и голубую поэтому будьте готовы к тому что на вашем пути будут встречаться люди которые будут вас отговаривать которые будут сомневаться в ваших результатах и будут люди которые в этих э, результатах ни капельки не сомневаются. Кстати, есть конференция «Питер Anphobist, э, которая проходит э, вот 2014, просто была она, поэтому и говорю, э, которая проходит ежегодно, и там находятся все люди, которые верят в свой успех и успех своих, своего окружения. Поэтому я очень рекомендую вам посещать данное мероприятие, чтобы еще больше заряжаться и идти к своим целям. Друзья, мы э, говорим об этом. Не зря, потому что это очень важно. Ментальная сторона успеха крайне важна. Если вы будете делать действия механически, у вас, э, может быть, и получится, но не будет такого эффекта. Поэтому верьте в свою мечту. Играйте до тех пор, пока не выиграете. В этом видео я показал вам статистику. Не просто голые слова, а статистику компании РБК. И это только то, что прошло через РБК. Вы можете представить, сколько много различных платежных систем и э, какие обороты в инфобизнесе с каждым годом. И на самом деле, э, сейчас будет уже такая тенденция. Если раньше э, к, к инфобизнесу всех призывали, то сейчас будут говорить, что он не работает, что э, инфобизнес э, это все фуфло. По одной простой причине, что не будут хотеть платить конкурентов. Вот. Поэтому вам очень повезло то что вы получите все самое лучшее и я поделюсь с вами самыми сокровенными знаниями и самым лучшим своим опытом поэтому ноль сомнений только мечта и только вперед назад пути нету вы выбрали улучшить свое финансовое положение поэтому давайте вместе идти по этому пути и делать это с удовольствием